Здравствуйте! Сегодня пришло время заменить обивку уличной металлической двери с внутренней стороны. Решил обить дверь линолеум на теплой основе. Скрученный линолеум в рулон необходимо развернуть на ровной поверхности и дать ему время на выпрямление. Перед примеркой и в дальнейшей обивка двери линолеум Необходимо прогреть при хорошей солнечной или другой температуре. Вот так выглядит дверь в настоящее время. Ее необходимо обновить. Снимаем старую фурнитуру и замки перед примеркой линолеума. Линолеум в это время прогревается на солнце. Это необходимо для того, когда сильно жаркая погода, чтобы линолеум не провисал. Сперва снимаем замки, а потом и уголки. И так довершаем эту работу. Вот так выглядит дверь со снятой фурнитурой и замками. Теперь будем примерять линолеум. Теперь делаем примерку линолеума по двери с дальнейшей подгонкой. Примерку начинаем с верхнего положения двери. Чтобы линолеум, когда мы его закрепим сверху, чтобы он маленечко от тяжести провисал и этим улегся в ровной плоскости с дверью, чтобы он выпрямлялся. Край линолеума делаем притык к металлической обивке двери. Находим места ранее просверлен отверстия под саморезы и в эти же самые места кручиваем новые саморезы временно, чтобы они придерживали линолеум. Временно закрепили линолеум, выроню одну сторону, другая излишка сторона, будем ее отмерять. И сперва делаем надрез сверху, но не с самого верхнего положения, а отверху линолеума отступаем 5-10 см, чтобы этот линолеум провисал, Это ленточка, чтобы она висела как бы. Вот так делаем небольшой надрез, это помечаем по краю профиля каркаса двери. Для того, чтобы при резке линолеум не ушел в сторону, его еще необходимо закрепить с противоположной ровной стороны на саморез. Временно это все закрепляем. Находим тоже отверстие ранее просверленное, и где был кручен саморез, и в то же самое отверстие вкручиваем новый саморез. Этот саморез временно, пока мы его сюда вкручиваем. Итак, мы его крутили и аналогично делаем на противоположной стороне в двух-трех местах закрепляем временно саморезы для того, чтобы нам удобнее было резать по профилю каркаса двери. Для этого берем правило или другую ровную линейку, прикладываем, чтобы удобнее было резать на влинолюм и начинаем резать. Ну и что делаем? По середке одно-две метки по краю профиля, где чтобы нам рон приложить линейку. Лучше это проверять ножом. И делаем. Рез. Рез проводим по линолеуму один или два раза, потом без профиля можно продолжить резать линолеум. Итак, по всей длине дверного полотна отрезаем излишки линолеума. завершаем отрезку излишки полоски линолеума и теперь сверху отрезать остается отрезаем сверху все полоска наша отрезана вертикальная подгонка линолеума вдоль двери завершена теперь откручиваем временные саморезы которые держали линолеум и начинаем заготовку уголков из пластика для обрамления двери для этого берем старые уголки по ним отмеряем где были отверстия ранее просверлены и края углов. По местам по уголку спира отрезаем болгаркой, а потом просверливаем отверстия для закручивания саморезов. После завершения подготовки уголков начинаем их ставить на место. Сперва также само сверху начинаем, верхний уголок прикрепляем. Старые саморезы откручиваем, которые удерживали линоле. И в эти места ставим новые саморезы и закрепляем данный уголок. Итак, верхний уголок закрепили по месту, и теперь будем закреплять боковой. Сейчас посмотрим, как этот уголок выглядит на двери. Саморезы берем по цвету уголка белые. Вот так выглядит данный уголок, закрепленный по месту на двери. Теперь будем закреплять боковой уголок аналогично верхнему. Итак, прикрутили боковой уголок, теперь посмотрим с близкого расстояния, как выглядит соприкосновение двух уголков. Верхний уголок мы зарезаем под углом 45 градусов, а боковой оставляем прямым, чтобы в месте прикосновения двух уголков верхний уголок ложился на боковой. Теперь остается дорезать полоску излишнего линолеума внизу. В первых всех местах по периметру двери линолем подогнан и лежит на месте. Продолжаем прикручивать остальные уголки на двери. Сейчас наглядно посмотрим, как выглядит дверь, обита тремя уголками. Останется еще в нижней части прибить уголок. Вот так выглядит дверь со всеми тремя прибитыми уголками. Уже другой вид по сравнению с первоначальной дверью. Приступаем к установке нижнего уголка. Места, где были прикручены временные саморезы, выкручиваем их, чтобы потом закрепить данный уголок, в эти места поставить новые саморезы. Итак, ставим нижний уголок, подгоняем его под боковые углы, потому что на боковых углах здесь срезаны углы под 45 градусов, а в нижнем уголке прямые углы. Это для, делается для того, чтобы вода, стекавшая сверху, не попадала под нижние углы. И так прикручиваем нижний уголок. Завершаем прикручивать нижний уголок и сейчас посмотрим с близкого расстояния, как выглядит данная дверь обита по периметру всеми уголками. Вот так выглядит дверь, обитая всеми уголками. Угол внизу делается, как я ради говорил, вертикальный под 45 градусов, а нижний уголок делается прямым и подводится под вертикальные углы. Вот так выглядит дверь. Теперь нам только остается поставить на старое место замки. Итак, ставим замки на старые места. Так, завершаем устанавливать замки на старое место, проверяем их надежно, ли они закреплены. Все нормально. Вот так выглядит дверь, уже замками полностью установлена. Сейчас посмотрим с близкого расстояния. Ну вот и все, так выглядит дверь, обновление обшивки внутренней стороны наружной двери разведено. Всем желаю успеха, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.